Световые фигуры оптом от фабрики интерьерной Ковки предназначены для декора помещений, придомовых и загородных территорий, устойчивы к морозам, осадкам и припадам температур. Световые фигуры изготавливаются из металлокаркаса со светодиодной лентой. В нашем ассортименте модели, работающие на батареях или от сети 220 вольт. На сайте фабрикаковки.ру представлен большой ассортимент светодиодных фигур в новогодней тематике – Дед Мороз, Снегурка, Елка, Зайца, Собаки и Олени.